Представляем вашему вниманию кран пожарный латунный прямой. Кран предназначен для установки в систему внутреннего пожарного водоснабжения зданий. Входит в состав пожарного кран-комплекта. Кран имеет внутреннюю резьбу 50-го диаметра. Также данный кран является прямым, поэтому после установки он должен иметь горизонтальное положение. Для соединения крана с напорным пожарным рукавом вам понадобится головка цапковая пожарная ГЦ-50, Необходимо вкрутить пожарную гайку с наружной резьбой на выходное отверстие крана, после чего вы сможете подсоединять напорные пожарные рукава или любое другое пожарное оборудование, имеющее достыковки пожарные гайки 50 диаметра. С краном можно применять датчик положения крана. Материал изготовления – латунь. Масса – 1235 грамм. В комплекте прилагается паспорт. На корпусе указывается диаметр и рабочее давление –